Коллеги, так, давайте поставьте плюсик, если меня видно и слышно хорошо. Потому что бывает иногда со связью проблемы. Так, да, все, отлично, меня видно и слышно. Что нас сегодня ждет? Ну, Во-первых, это новый формат. Мы решили проводить такие, так называемые, ит четверги, то есть отойти от нашей такой общей темы, которая занимается поправницей «Севернс Групп» технической, узкоспециализированной, и делать реверансы в сторону других IT-технологий. Ну, вот сегодня про настольные игры поговорим, на следующей неделе поговорим про SMB-сектор, про то, как интересно и просто, достаточно тем же IP-шникам, либо малому бизнесу работать с IT-технологиями, как облегчить себе жизнь. Потом планируем пригласить также интересных спикеров. Ну Такой небольшой формат, где-то на полчаса, на час, ну как пойдет мы здесь будем рассказывать что-то связано с этими технологиями, но не конкретно технические детали, технические возможности, то, что связано с ужасом. А сегодня мы поговорим о настольных играх. На самом деле тема очень интересная по одной простой причине, что настольные игры, они, можно сказать, вечные, С другой стороны, многие считают это игрушкой, такой забавой и не предназначенной для серьезного применения. Но если брать даже историю от появления этих игр, брать уже опыт фактически, то настольные игры для изучения STEM-наук, для изучения компьютерных наук, они не только не являются забавой, но они очень подходят, они показывают очень хорошие результаты, и они появляются, с одной стороны, не так много, с другой стороны, они есть. и Новые-новые решения появляются. Причем изучать можно не только программирование, можно изучать и электротехнику, например, или там логику. А также я расскажу о том, как использовать игры с компьютерным сеттингом, ну, например, в компании чтобы когда вы там работаете с спринтом, это программным кодом работать и к вашей командой. И вам нужно просто отдохнуть, вы можете отвлечься на настольные игры. Так, ну давайте начнем с того, что я расскажу вообще историю того, как появились настольные игры с компьютерным уклоном. Ну, мы в основном сейчас играем все игры, которые хиты, они появлялись даже там с 19 века, многие с 20. -го. Поэтому. Но компьютерные игры или игры с компьютерным наполнением появились тогда, когда появились наши компьютеры. Я сейчас включу демонстрацию и попробуем все это посмотреть, показать и рассказать. Так, я буду пользоваться таким большим количеством своих статей. Почему? Потому что, ну и с одной стороны, запомнить все цифры достаточно сложно, а с другой стороны, гораздо интереснее еще и картинки посмотреть какие-то делать презентацию там она получалась очень объемная проще будет потом на канале это канал просто робот на зене и потом на ссылочки там канал вот канал будет на хабре тоже ссылочки, ссылкой дам можно будет почитать уже подробнее вот первую игру которую я нашел когда изучал эту тематику это была игра компьютер речь 77 -го года вот посмотрите это была ходилка ну, видите, ну, с разветвлениями то есть мы видим какие-то вот условия там циклы и так далее это была компьютерная ходилка где вы должны были пройти от инпута до отпуда не потерявшись то есть по операционной системе вот. Вы бродили, попадали на какие-то клетки, выбирали какие-то пути. Тут вот даже мультизадачность была. От двух до четырех игроков от десяти лет просто изучали устройство внутренности компьютера. 77 год. Ну, на самом деле уже процессор 8080 начинает появляться появляются первые домашние компьютеры, и игра как раз зашла. В 1983 году уже появляются первые обучающие игры. Вот пример компьютер-карпер, настольная игра ходилка. У вас здесь есть. Остров вода, проход вывода принтерного вот и так далее. Вы играли за робота, который, как бы также бросали куби, должен был пройти путь от карабкаясь на горы памяти, проходя круги софта и так далее. И изучали устройство компьютера. То есть вот аппаратное сборище было, кремниевая долина, вон в Silicon Valley прямо вот написано. Уже тогда было известно, что она есть, и термин начал приживаться. Так, друзья, смотрите, я чат читаю, вы можете… Да, Зен я дам, чуть попозже, когда я все расскажу, я дам ссылку на канал. Просто надо выбрать и посмотреть, чтобы он попался. Так, ну, дальше начались игры уже более узкоспециализированные. Вот э, игра RAM, это изучать basic можно было. То есть здесь, причем яркий пример, roll and write, так называемая игра, э, с помощью которой вы должны были там бросать, что-то записывать. Здесь вы писали программу. Она карточная игра была, но с другой стороны у вас были здесь перфокарты, вот видите, прям такие отрывные листочки в виде перфокарты, вы там записывали какие-то куски программы, и вы, получается, изучали Basic по пути. Дальше игра Input-Output Games, тоже ходилка. Ну Тогда, в то время, игр современных механик было не так много, вообще известные механики появились только в 92 тысяч на годах, а ходилки вот массово применялись. Уже что-то более серьезное. Data progression. Здесь видите, уже блок схемы есть какие-то. Кажется, что игра достаточно сложная, но опять же ходилка. То есть вы кидаете кубик, ходите, какие-то команды выполняете, то сюда двигаетесь в зависимости от программного кода. Так. Ну и более-менее интересное что-то начало появляться только в 2000-х годах. C-Jump. Computer Programming Board Game. Она игра... В которых уже появились какие-то условия, циклы, и нужно было математику чуть-чуть знать. То есть вы играли за лыжника, который должен был спуститься с горы, правильно выбрав циклы к вашей программе. То есть вы должны все... Ну, тут бросали кубик, что у вас попадало, вы складывали, в зависимости от того, как вам повезло, не повезло, по программному уходу вы двигались дальше. И кто первый там спускался, может упасть, вот можно было, можно было первым прийти и тому подобное. То есть здесь уже игра была, с одной стороны, опять же, та же ходилка проделка, кинедвин, так называемая механика. С другой стороны, вы должны уже были что-то и посчитать, и немного изучить какие-то определенные программные коды. Вам любимый X++. Кто знает, что такое X++, можете тоже поставить плюсик в чат. Достаточно старая тема. Игры на программирование вообще появились чуть-чуть раньше, и считается, что основной игрой, которая заложила вот этот жанр на программирование действий, вообще исполнители как таковые, эта идея заложенная была в языке лога, и впоследствии на компьютере она была развита, в итоге в блочное программирование, которое мы сейчас все с детьми применяем в Scratch или, например, в блокле, в его вариациях, то есть когда мы программируем, например, микробит или там, других роботов. Вот Первая игра это RoboRally. Это классика. Она появилась в 90-х годах, очень сложная, 12 лет, но очень интересная. То есть здесь вы задаете для ваших роботов направление движения, задаете им команды и двигаясь по полю, там, чинитесь. Пытайтесь дойти первым до препятствий. Есть, есть и препятствия на поле, и конвейеры, и там ловушки и так далее. Игра классная, но в чем проблема? Ее выкупила Hasbro права и после того, как они ее выкупили, обещали перевести на русский язык. Это был 2014 год. С того момента перевода мы так и не дождались, к сожалению, поэтому... У нас игра только на английском языке, и это останавливает очень многих от ее покупки. Вот. И она достаточно сложная и долгая. То есть 12 лет не зря там заложено, потому что это игра для взрослых. Но если у вас нет проблем с английским языком, если вы хотите окунуться в такую мозготробительную игру на программирование роботов, то RoboRally – это ваш выбор. Она до сих пор не имеет таких конкурентов. Следующей игрой, о которой стоит рассказать, так сейчас я ее найду, и вообще с которой считается, что пошло изучение детского программирования, это RoboTurtles. Вообще, чтобы говорить о RoboTurtles, нужно поговорить о компании SynFun, поэтому сейчас давайте я попробую расскажу о RoboTurtles, а потом уже расскажу вообще о том, во что это вылилось в итоге. Так, сейчас я его тоже попытаюсь найти. Так, у нас коды мастерсы, эти вещи. Ну, вот сейчас я найду синфан здесь. Вот, робот Урис. Так, Сейчас он попробует открыться у нас. Это игра, которая взорвала Kickstarter в 2000 году. Ее придумал один из сотрудников компании Google. Игра заработала на Kickstarter, собрала больше 2 миллиона рублей. На самом деле она для детей. От шести лет, от 5-6 лет. По сути, ничего сложного нет. У вас есть черепашки, у вас есть игровое поле, на нем вы расставляете какие-то препятствия, расставляете алмазики. И есть карточки, где вы даете вашим черепашкам команды по движению на это поле. Все. Ну, это стандартный принцип таких игр на программирование действий. Вы двигаетесь, кто больше всех алмазиков собрал, тот и выиграл. А игра была первой, которая заложила огромный пласт таких игр на программирование действия, о которой пойдет речь именно о том, что сейчас существует на рынке. Вот. И опять же, на русском языке этой игры, к сожалению, нету, И ее можно найти только в английском варианте на Амазоне там, или в других магазинах. Позже RoboTourTest было выкуплена компанией Синфан и сейчас издается имя. Но опять же, она не издается, увы, на русском языке. Вообще компания SinFan выкупила целую серию вот таких игр, если посмотрите. У них коды мастерс, серия игр коды, где вы программируете, это головоломки. Это на самом деле игры для одного, это головоломки хакер. Также они сделали вот эту серию. Коды мастерс это в виде Майнкрафта, вы тоже это головоломка, с помощью которой вы можете там, программировать вашего человечка для похода по подземельям Майнкрафта. И они выкупили POTEITA Pirates, это еще один из выпускников Kickstarter. Это игра, изучающая Python. То есть изучить язык Python вы можете также играя в настольную игру. Вот это Potato Pirates. Про них, опять же, вы можете сами посмотреть подробнее, посмотреть там видеоролик и так далее. Опять же, скажу, что это только на английском языке. К сожалению, вот эта индийская игра на русском языке они не вышли. Вот эта серия от Синфана на английском, то есть вы видите ее на слайде полностью. Также можете ее посмотреть, также ссылки я дам на свои статьи, там часть этих игр написана про них. Вот. А мы давайте двигаться дальше, что у нас есть в текущий момент. Вообще программирование действий потом выделилось вот не только в игры на изучение компьютеров, но и, например, в такую игру, как танчики. Ну, кто играл в танчики на денде, те узнают... Внешний вид, который здесь в этой игре есть. То есть тоже вы программируете ваши танчики и двигаетесь по полю любимому. Только звук так себе представить. Такой, который как танчики по полю стреляют и тому подобное. Это классика. Это выпущенная игра издательством Economics Или известная игра Colt Express, где вы программируете действия ваших бандитов. Казалось бы, при чем тут программирование? робот, например, компьютерная и бандитов. А здесь то же самое, у вас программирование действий. То есть вы, задавая программу, алгоритм действий ваши бандиты должны играть поезд. То есть классические исполнители в многопоточном режиме, поэтому я эту игру тоже рекомендую не только айтишникам вообще поиграть. Она очень увлекательная, динамическая и развивает вообще логику программирования. Так, это что касается таких игр. Так, вот теперь вернемся к рынку текущему, что есть на мировом рынке и что есть на российском рынке в настоящий момент. Видите, здесь 2019 год, но с пандемией у нас ситуация ну, поменялась, но не сильно, поэтому я расскажу о таких ярких представителях сейчас мировых в которые будут, а потом вернемся к российским представителям. Так. Интересная игра, которая вышла недавно, относительно, она вышла в 2019 году, в конце, может быть, 20 -го года игра. и Circus. Здесь вы играете за робота-пылесоса, который у вас двигается по квартире, но не только за робота-пылесоса, если посмотрите, здесь есть другие. Вы играете за умный дом, и вы решаете здесь множество таких головоломок, как в соло-режиме, так и в многопользовательском, то есть можно несколько игроков играть несколькими роботами, вы пытаетесь по дому, например, брать грязь на кухне или там в ванной, спальне, и вам мешают домашние животные, препятствия, и там хозяева и так далее. Тоже игра необычная, тоже только на английском языке. И если будет возможность например, найти на английском, если у вас нет с ним проблем, можете посмотреть, потому что здесь огромная книга заданий в цветном варианте, и по сути все игровое поле представлено в виде таких вот интересных задач. У вас плюс у робота-пылесос еще энергия кончается, кошки там пытаются покататься на нем и так далее. А, дальше. Игра пиксоит, Она косвенно связана с программированием. Она больше про ностальгию. Это 8-битные представки. Ну, вот, опять же, узнали, наверное, Пакмана. Но здесь есть алгоритмика как такова, есть логика, и она будет интересна и поностальгировать взрослым, и с детьми также поиграть. А, игра от компании Genius Games, это игра, компания выпускает сложные очень игры, игра Loveless and Babbage про Аду Loveless и Джекса про пионеров вычислительной техники. Вы здесь программируете механическую их машину вычислительную. Игра очень сложная, игра в стиле Roll and Write, то есть вы должны записывать какие-то очки, информацию. Здесь вам нужно брать больше очков, выполняя сложные арифметические операции. там С помощью карточек вы как-то влияете на соперников, мешаете. Здесь читать надо очень много, времени вам дается мало. Игра для считается для взрослых, потому что у вас есть, сложить вычесть 10 от Умножить на 2, добавить там 4 и так далее. То есть действия связанные с механическим вычислением. То есть 5 шагов операции можете вы использовать на вашей машине. То есть последовательно как, как шестеренки, так раз, раз, раз, раз, раз. Выполняете, строите выигрышную цепочку и получаете больше всего очков. От а 14 лет, опять же, только на английском языке, к сожалению. Теперь перейдем к нашему текущему российскому рынку. Что вы можете увидеть на российском рынке? Давайте начнем с самых маленьких у нас, начнем с детей от 5-6 лет, написано от 7, но на самом деле 4-5 лет. Это игра такси, это первая игра, которая появилась на программировании в России, она потому что появилась даже раньше, чем моя битва Галемов, она появилась в 2013 году. Здесь вы программируете маршрут, вы выкладываете вот из карточек поле игровое, у вас есть машинки, и вы задаете правильный алгоритм действий и должны ваши такси, там, при, выбирая карточку, от откуда до откуда, например, от больницы, там, доехать до вашего дома и так далее. И также можете играть несколько игроков, машинки могут друг другу мешать. Вот Игра, опять же, оптимальна, как я написал, с 4-5 лет, потому что уже старше 8 лет, она уже скучна. С другой стороны, здесь достаточно интересная механика, определение оптимального пути. То есть ребенок должен посмотреть и как правильно машинку вашу провести. Вторая игра, опять же, игры, туманность ежа. То есть вы должны выбраться с планеты, на которой вас ежик потерпел крушение. Вы играете четырьмя космонавтами, спасаете ежика. Также у вас есть, видите, действия вперед-назад, лево-вправо, поворотки дополнительные. И вы выкладываете игровое поле с помощью вот этих карточек. Опять же, 2-4 маленьких программиста от 4 лет. Даже оформление показывает, что игра будет лет до 7-8, только интересно, но это вот для начала. А классика, опять же, не умирающая, на логику рикошет-роботс. Ее брать можно даже в английском варианте, есть перевод, как называется, «Сумасшедшие роботы». Игра до 10 игроков, если хотите там толпу детей или взрослых занять, может сказать, бессмысленным занятием, с другой стороны, очень увлекательным занятием, то вот эта игра для вас. 10 роботов ставите, и, пожалуйста, вы выбираетесь вашими роботами, отскакивая от стен и от препятствий. То есть у каждого робота своя задача, там, например, от одной зоны, вот видите, тут есть синий старт, например вот синяя карточка, финиш и так далее. То есть вы начинаете в определенном месте и должны дойти до выхода, либо добраться, как в этом случае, там разные правила, вот до центральной зоны. Роботы сталкиваются друг с другом, мешают друг другу. Вы должны просчитать все ваши от, от, от, отскоки, куда они идут. То есть раз пошли, так вот отскок в стену, там, в бок ушли и так далее. Игра шикарная. Игра заставляет мозг просто вскипать, и поэтому и Рикошет Робот. Настоятельно рекомендую а, тоже в игровую коллекцию, если найдете. Даже в английском варианте здесь не страшно. Как видите, здесь ничего не написано, правила на русском языке доступны в интернете, их можно спокойно использовать. Так, Такие необычные вещи, как программирование с помощью планшетов. Так, ну, кодов мастерс, как выглядит. видите. То есть очень просто. Может какая-то нейросеть, на самом деле вот вы здесь. По сути, даже, даже это и есть простенькая нейросеть, так как вы сдаете весовые коэффициенты и передвигаете вашего человечка до цели, до портала. Но это головоломка. Вот. Это что касается маленьких, есть Brainy тизер это программирование от байна умников, это задание по алгоритмике. Здесь потренировать мозг на логику движений, например, каких-то определенных, ну, тоже интересная игра, но это от 8 лет. И можете использовать не только у себя, то 12 плюс показывает, что вот эту вещь можно использовать и во взрослой компании, если у вас там есть необходимость вашим сотрудникам. Отдохнуть чуть-чуть, лучше отдохнуть с умом. Ну или там делайте какой-то небольшой перерыв, корпоратив и так далее. Пожалуйста, можете поиграть в эту игру, еще заодно и мозги потренировать, вспомнив, как правильно это делать. Ну вы, конечно, также делайте на работе, но здесь поймете, что может быть что-то вы и подзабыли в той же логике. Вот, и... Два хита, которые есть сейчас на рынке, продаются, и которые счит, наиболее подходят для детей и взрослых и которые наиболее востребованы у нас. Это прогеры от банды умников. Здесь вы программируете роботов на Марсе, на Луне, как вы считаете, на другой планете. Вы собираете кристаллы, вы двигаетесь по этой планете, у вас какие-то препятствия, и кто там? Вы можете с роботами, с другими взаимодействовать. Также задавайте команды вперед, назад, там прыжки вот тут трехуровневое поле, и можете двигаться по нему. И э, моя битва големов. Вот карточная лига роботов, просто сделана из карт, и игра сделана в стиле языка Scratch. Здесь также модульные роботы вы их собираете, здесь вы можете задавать команды вашим роботам, тут играть можно вдвоем, можно добавить двух ботов, есть специальные карточки для ботов, а есть, две коробки соединить, там есть специальные разные наклейки, чтобы роботов не путать вы можете играть и в четвером, а еще не только в четвером, выберет 4 робота и добавляете еще ботов, там получается на поле такая мешанина из роботов, которая всем мешают, что становится очень интересно. А здесь есть условия, здесь есть циклы, здесь есть возможность таскать вот бочки. Брать, передвигать. Можете летать, если сделали ракетное шасси. Можете плавать, тонуть и тому подобное. Здесь препятствия, телепорты и так далее. Игра также востребована. Это уже третье издание игры у меня. И самое главное, есть вот такая книга «Головоломок». Там 48 задач для одного игрока. Можно играть даже без вот этих карточек, без раскладывания игры. Вы просто на листочке бумаги эти задачи решаете. От элементарнейших там «Переведи робота на три клетки вперед, на две там, команды вперед-вперед», например до достаточно сложных, ребенку дали или сами посидели с ним, порешали и все, и у вас уже алгоритмика изучена. Поэтому битву Големов также рекомендую. Где купить, ну, просто по названию смотреть. То есть прогеры и вот ищите битву Големов. У меня игра есть в игротайме, у меня игра есть у меня в магазине, и есть она также и в Казахстане, и в Беларуси. Есть второе издание предыдущее, оно ничем не хуже, но просто сделано с карточными полями. Так, теперь я сейчас немножко дальше пойдем. К декодру вернемся. Twins in Bots ⁇ это игра, если посмотреть тоже на изучение, на программирование, но она, к сожалению, перестала издаваться. Как видите, прогеры очень много взяли с этой игры, вот также на планете. Двигайтесь на какой-то испытательном полигоне роботами, которых придумали для работы с зарубежными, там, даже зарубежными инопланетными миссиями. И вот у вас испытательный полигон, с помощью которых вы этих роботов программируете и учите их добывать кристаллы и мешать соперникам, например, из других стран завоевывать ту же Луну. Здесь ну брикошет робота я сказал. Про эти игры я сказал, да. На Zen сейчас я ссылочку попытаюсь дать на канал. Там очень много материалов. Обновляю, конечно, не так часто, как я хочу, но она обновляется. Так, сейчас я попытаюсь чат открыть. В Zoom это иногда очень не. Так, сейчас, коллеги, я много... Пытаюсь выйти назад в зум и найти чат так вот канал Зене в чате видите то есть вы можете с помощью него смотреть и сейчас я дам канал на хабри свой я его открою Так, если он даст мне только войти, потому что да, бывают иногда глюки. Все. Вот мои публикации на Хабре. Там очень много вот о компании Symfana, stem Игр 2020 года. Вообще не только о компьютерных, вообще о всех научных играх можете почитать. Ну и... Заходите ко мне на страницу и просто робот тоже. Посмотрите по другим играм. Давайте мы будем двигаться дальше. Сейчас, ну, еще были игры вот Coding Farmers это изучение Java, Robot Wars изучение тоже программирование, видите, достаточно такое сложное и необычное. Вообще в последний момент появились другие игры. О которых я даже сам не знал, но которые у меня вызвали очень много вопросов. Если я сейчас найду, то скажу. Вот еще скажу о новинках иностранных: забыл сказать Patheta Pirate's 2. Это игра от тех же авторов, которые сделали Pateta Pirate's а это игра уже не на программирование, а на изучение сетей. То есть вы делаете сеть доставки CDN enterdisput.net, вот они назвали. Как бы, ну, может быть, картофельные сети будут названы. Вы изучаете сети, у вас есть фаерволы, у вас есть туннели и так далее. Если вы хотите изучить с детьми сетевую инфраструктуру, то вот эта игра шикарна. Опять же, на русском языке нету, опять же, сделали в Индии, и, не знаю, переводов, скорее всего, не будет. Мои вот лично попытки с ними тогда договориться закончились ничем. А как помните, оператор потом купила Синфан, и поэтому переиздание в России не получилось у нас. Так, Есть еще другие игры, если сейчас я найду. Есть не только компьютерные, есть изучение для айтишников. Вот Tournament Tumble. Это логика. То есть вы делаете машину, которая у вас должна там, выполнить какие-то определенные действия. У вас должен шарик упасть, например, на определенное число или так далее. И у вас, по сути дела, это логический компьютер простой, который выполняет операции и или или с помощью простых там, наклоняемых штучек и шестеренок. Очень игра необычная, механическая логика, с другой стороны, залипательная. Потому что, если посмотрите видео в интернете, увидите, что даже вот так сядете и все, на несколько часов вас уже нету. Ну, быки и коровы это стандартно, электротехнику вернусь. Вот, есть, например, судоку в двоичном исполнении, даже вот такое есть. Вот. А вообще, так, сейчас попытаюсь закрыть. Так, сейчас очень популярна серия от девочки одной 11-летней, тогда она была, когда первая игра появилась 9-летней, это Code Banes, Masscoder, сейчас еще про что-то там сделали. Она выпускает эти игры, вот я Code попробую сейчас найти на Amazon, Code Так, если он мне даст эту игру. Ну, вот она. Это девочка из Португалии. она Ее распиарили очень сильно. Но мне вот на самом деле игры не по оформлению, не по содержанию не нравятся, не слишком сложные. Но у нее есть игры на искусственный интеллект. То есть она считает, что у нее игры подходят от 4 до 100 лет и так далее. Вот. Вот сейчас покажу вот игру. Коды банс. Это стандартная игра на изучение программирования. Вы также двигаетесь. Вот у него кодер Майнс. Вот здесь роботы, здесь робокролики. Плюс у нее там новое вышло на изучение Марса. Опять же, игра на иностранном языке. Игра достаточно очень сложная. Когда говорят, что 4 года игра, на сути, во-первых, это. Калика с робот туткли по большей степени на процентов на 80 во вторых очень усложнили и поэтому распиарили в новостях и мне ну, как бы не сильно понравилось по изучению так теперь вернемся еще к другой тематике то есть игра с компьютером уклоном для компании то есть все для детей для детей а давайте посмотрим я порекомендую игру для взрослой компании декодер Декрипта. Если вы играли в компанейские игры, в игры на отгадывание слов и тому подобное, но самое известное, кодовые слова, конечно, то рекомендую все-таки Decrypto. Почему? Потому что здесь вы загадываете как бы слова, играете компаниями, их отгадываете, все слова на компьютерную тематику, на айтишную, оформление, видите, какое оформление шикарнейшее, есть еще дополнение в виде лазерного диска, игра увлекательная, игра веселая, то есть видите, карточки дискет у вас есть. Декриптор сделан, то есть расшифровщик вот этих всех слов, которые вам даны в виде вот таких карточек с помощью красных. То есть никто не понимает, что вы делаете, в зависимости от того, как вы опустили, так он у вас и показывается. Вот. Декриптор, он есть на русском языке. Рекомендую его вообще в компанию даже айтишную, тем более приобрести. Стоит, видите, совсем недорого, 1490 рублей, а веселье вы получите гарантированно. То есть, например, вот у вас Три слова вам дали или четыре слова дали, у вас есть ключевые слова, вы их зашифровываете с помощью подсказок пытаетесь, что ваши соперники ваша команда отгадала. Очень хорошая игра, обязательно рекомендую. И вернемся к играм немного другого направления. так Вот от меня на канале, то есть на хабре можете посмотреть очень много статей интересных. Вернемся к параллельному программированию направления. Ну вот есть такие игры. Даже вот такое есть. Вот есть. Вы можете на полу играть с детьми. То есть, пожалуйста, можете не за столом играть, а пож... вот есть серии игр, называемых Future Recoders. Вот, вот вы логическую машину, как я сказал, логический Tumbletoonb, так называемый. Вот кролик для робота это копия такси. Здесь конвейер, вы это просто в кубики складываете, а здесь вы на, на полу двигаетесь, то есть у вас среди исполнителей ваши дети. Это, пожалуйста, в детском саду шикарно будет напольная игра большая. Опять же, проблема, что на русском языке это не издается, и в Россию, не знаю, это, может быть, будет востребовано, например, вот такое привести, но может быть и нет. Вот. И еще одна игра, о которой я хотел сегодня рассказать, это... Так, сейчас я ее попробую закрыть. Сейчас открою себя сайт. Это на игра на электротехнику. Здесь история чуть другая. Игра, не закрытие цепь. Здесь история, что мы, я лично пытался сделать настольную игру, которая бы позволяла изучать электрические цепи. Так, я ее открою, две картинки. Вот. Так, коллеги, если есть какие-то вопросы, задавайте в чат. Я вижу сам чат ваш, то есть я на них смогу ответить сразу же. Сейчас посмотрю по вопросам. Вот. Это игра на изучение электрических цепей. Очень также полезна для будущих атишников, для тех, кто хочет связать свою род деятельности не только с программированием, например, там, с железом. Здесь устроить электрические цепи. Вот у вас есть батарейка, есть там выводы, вводы, лампочки, светодиоды. Зажигаете эти светодиоды, зажигаете лампочки, у вас есть резисторы, вы можете там, мешать соперникам. Эта игра шикарно заходит и взрослым. Потому что это, по сути дела, логический абстракт, в котором вы строите цепочки непрерывные и зарабатываете больше всего очков, мешая вашим коллегам. Тоже игра интересная, игра необычная. Есть, конечно, много похожих абстрактов сделаны, конечно, не в тематике цепей, не в тематике айтишной, но здесь именно я сделал в рамках электрических цепей. И, ну, опять же, можно использовать обучающих целях, как видите, если у вас там кружок робототехники, физика, или вы хотите с детьми просто изучить схемотехнику, вот, пожалуйста, можете играть вот второй стороной игры. Здесь у вас есть уже обозначение элементов, они, они здесь есть, они есть и на этой стороне, Видите, маленькие. Но здесь вы строите цепь уже завязанную на... Так, пытаюсь ее открыть. Мне зум не хочет давать. Вот. Вы уже строите конкретную схему вашей электрической цепи. Игра несложная, с одной стороны, с другой стороны, сложная. Почему? Потому что считать вот эту цепочку это самое сложное в ней. В ней заложены вообще механики близкие к обычным цепям, мы специально проверяли, как будут светиться светодиоды, как будут светиться лампочки. Там только есть два отклонения у меня, потому что на Хабре есть об этом статья. То есть получается, здесь она еще почти реально работает. То есть, пожалуйста, если вы там светодиод включите без резистора, он у вас сгорает по правилам, поэтому не надо так делать. Или если включите две лампочки или лампочки светодиод, у вас за счет того, что потребителей только больше, у вас не светиться будут меньше. Можете две батарейки поставить и так далее. То есть вот такая игра, она необычная, вы тоже можете ее приобрести. Она есть на Озоне, есть на Wildberries, у меня к сожалению в магазине ее нет, потому что она вся ушла в продажу. Есть на магазине Игротайм, вообще в магазине Игротайм у меня все игры есть, есть знаете, ДМК Пресс, вот забыл сказать, хорошее издательство, хорошие книги. У них есть все мои игры. ДМК-Пресс я немножко сейчас тоже упомянул. Я открою их сайт и покажу еще одну игру, которую можно найти, опять же, на программирование для айтишников. чуть я не забыл. Так, сейчас я попытаюсь найти вот эти настольные игры. Ну, ДМК-Пресс хорошо, у них заказывайте книгу полезную и хорошую, и заодно заказывайте себе игры, вам их привозят. Вот. Видите, здесь мои игры есть, а есть игра Data Monsters. А здесь игра, где вы, она для взрослых, вы работаете, вы играете в различных компьютерных геев которые кодируют, разрабатывают нейросети. У вас есть криптомайнинг, у вас есть ICO, есть хакеры, есть фишинг, есть бэкдоры и тому подобное. Она игра из Пала-Альты, из Кремниевой долины. Это больше какие-то карточная игра. Видите, транс плюс, то есть игра для взрослых, но достаточно интересная. Но опять же, игра на английском языке, зато все четыре колоды за такую небольшую цену. Это гораздо приятно. И еще одна необычная игра, которая связана с компьютерной тематикой. Это... А игра вообще тоже необычная. Это GameDev7. Это игра разработчиков игр. То есть настольная игра, которая погружает вас в разработку компьютерных игр. Вы должны разработать игру. Это управленческая игра. Это не игра на изучение программирования, это игра на экономику и на управление. Но если вы хотите окунуться в мир этих разработки, либо с детьми более старшего возраста, потому что здесь опять же возрастная группа у нее 14+, это для взрослых, то есть это вообще для взрослых компаний, пожалуйста, вы делаете тренинги по командной разработке, пожалуйста, берете вот эту игру и попытайтесь с нее поиграть четырьмя людьми, и увидите, что у вас команда-то вообще не складывается, они даже в обычную настольную игру не могут выиграть, не могут ничего разработать, и надо подумать, а почему у вас в реальной жизни-то получится все. Вот, это издательство ДМК Пресс, тоже заходите к ним в магазин, они хорошие мои партнеры, и вообще выпускают отличные игры. И ну, книги не выпускают, игры они помогают нам выпускать. Так, коллеги, вот все, что я хотел рассказать сегодня. Здесь, может быть, немного сумбурно получилось, может быть, нет. А теперь давайте отвечу на вопросы, которые у вас есть. И, может быть, еще что-то расскажу, о чем вы спросите. Смотрите, онлайн-чемпионаты и так далее. Самая основная проблема, что сделать онлайн-игру сейчас гораздо дороже, чем сделать обычную игру. То есть, бесплатно делать такое никто не хочет. Когда мы пытались перевести наши игры в онлайн, оказалось, что там цена разработки была выше, чем цена разработки обычных игр наших, сделанных из картона, потому что знаете, зарплаты программистов, знаете, сколько средств они запрашивают на выполнение онлайн заказов. И получалось так, что ну, нет у нас таких средств, чтобы сделать онлайн. Можно было играть, конечно, а, ну, на бумажных играх через ВКС, но ну, это можно легко сделать, но это вопрос, надо, чтобы у всех участников были копии настольных игр. Это, конечно, можно попытаться сделать, то есть, если у нас возьмутся две или несколько человек, у которых будет, например, баталию делом, у всех будет карточная лига по и, пожалуйста, через Zoom можно устроить эту играть. Это вы сами можете играть, тут проблем таких нет. Обычно у нас устраивают офлайновые битвы в нескольких городах, то есть с детьми. Просто для детей берут, устраивают турниры. Точно знаю, что делают в Санкт-Петербурге такие турниры, точно знаю, что делают в Зеленограде. Просто детей делят на команды. И так как в битву Големов, то есть карточную лигу поработов, и один раунд идет простой, вообще можно за 10 минут провернуть может даже за 5, то устраивает вообще quick-турниры то есть быстрый турнир и увеличивая сложность игровых полей там, постепенно к финалу. Вот. Ну, тут, опять же, плюс такой, что в ту же карточную лигу по можно играть одному ребенку. То есть вы его посадили, он там бота поставил, двух ботов поставил, дал им карточки, взял кубик и пошел против них играть. Ну, конечно, с родителями играть и лучше, и нужно играть с детьми. Тогда это будет интересней. Ну и взрослым также сели, поиграли. Потому что я прекрасно помню, как взрослый говорят, да это детская игра, в нее играть неинтересно, да вы что, и так далее, потом садится, садишь двух взрослых, объясняешь правила, даже без погружение в такие глубины типа цикла условий, как я, конечно, сказал, а что такого сложно, цикл 2, например, либо условия if, когда ты определяешь, что перед тобой препятствие или не препятствие. Вот. через 10-15, ну где два еще играть, да зачем ты там это сделал, и так далее, куда ты пошел, ну, то есть азарт у взрослых проявляется даже иногда больше, чем у детей. И поэтому говорю так, что игры, может быть, с одной стороны, компьютерные на изучение программирования, но с другой стороны они просто интересные. Поэтому большой плюс, опять же, на столок, что они не только обучают, но они и дают интересно и полезно провести время, отвлечься от компьютера. Вот сидите за компьютером, у вас устали уже делать вам. Вы уже не можете видеть этот экран, не можете видеть эту клавиатуру. Пожалуйста, достали компьютерную игру и поиграли. Ну вот видите, битва Галима, карточная лига у меня здесь. Я лентяй сознаюсь, я пытаюсь все сделать вторую версию правил опять же у меня есть на канале то есть на, на сайт зайдете там все расписано там есть видео правила играли коллеги играл я там написано как играть вообще кто не понимает ничего вот и пытаюсь сделать версию правил сложную ну вот, хотел еще раз показать эту головоломку видите вот она книжечка такая достаточно толстая на черно-белое чтобы там влезло больше заданий ну и вот покажу самые там простые задания то есть у вас есть Сделаю, чтобы было видно. Вот есть комната, вот есть задача. Задача простая. У вас есть бочка, есть целевая точка, есть например робот. И ваша задача нужно добраться вот этим вашим роботом вот в эту целевую точку, которая здесь обозначена, не сдвинув бочку, не разрушая ее. И у вас есть например четыре команды. То есть за четыре команды вы должны повернуться, пройти вперед, повернуться, пройти еще куда-нибудь и тому подобное. Именно четыре команды, не больше, не меньше. И вот такие логические задачи. Если вы учитель информатики, пожалуйста, вот у вас готовый задачник. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал, пожалуйста, вот у вас готовый задачник. То есть набор головоломок в одной коробке только игра и, соответственно, набор головоломок. Так, ну Это вот по качественной лике у меня поработал. Вот, коллеги, что хотел рассказать, что хотел показать. Если вопросы есть, давайте задавайте. Жду в чате. Давайте посмотрим, может, на YouTube есть вопросы. Опять же, запамятовал, что у нас трансляция на YouTube прямая была. И, возможно, кто-то смотрел там. Так, сейчас прямой эфир откроем. Ну, на Ютубе тоже вопросов нету. Если вопросов нет, если рассказывать, то есть, если что-то спросить, у меня больше не хотите. Давайте тогда закончим сегодняшний IT-четверг, 45 минут пролетело, надеюсь, незаметно. Рассказал все, что я сам знал. Если у кого-то есть идеи по настольным играм, идеи по сотрудничеству, по настольным играм, тоже можете мне написать. Причем даже в личку. Давайте я вам оставлю свой личный e-mail. Всегда рад пообщаться со всеми. Так, и приходите на наши IT-четверги. Я надеюсь, что я их буду делать сейчас регулярно. И, как я сказал, в следующий четверг будем рассматривать рынок SMB и программы для SMB вот это для маленьких, которые есть в 2021 году, и как гораздо проще жить. Ну и в группах, опять же, меня можно найти в Фейсбуке. Меня можно найти в ВКонтакте. Линк у меня. Мой ник не меняется с 95 -го года, когда я первый раз подключился к интернету. Поэтому также находите, стучитесь, друзья, пишите. Буду всегда рад. Так, давайте на этом-то буду заканчивать. Еще раз спасибо, что присоединились к нашим IT-четвергам. И спасибо, что сегодня слушали мой доклад. Надеюсь, что был полезным и увлекательным.